Когда я поговорила с тренером, увидела эту машину, поняла, что мне это будет полезно, потому что после спортивных травм у меня э, болело колено и спина в пояснице. От этих проблем, которые меня раньше беспокоили, я уже избавилась. -дь -дь -дь -дь -дь -дь -дь. Ну, сейчас. Э на первый план выходят другие проблемы. Проблемы удержания веса, коррекции фигуры. Но если, не дай бог, какие-то случаются боли в пояснице, то вот период восстановления, он, конечно, много меньше, чем был раньше. Кюбер – это очень такая тренировка light. Для меня это вообще очень простая тренировка, поэтому никаких трудностей. Если нет обострения в этот период и вот этот момент реабилитации, если вы проходите, да, там, конечно, это мастерство тренера, чтобы вывести вас в стабилизацию какую-то, в ремиссию. Вот и все. То есть сложность – это именно в момент обострения вот заболевания момент обострения остеохондроза спины и коленного сустава для каждого возраста безусловно свои нагрузки и для каждого позвоночника это опять тренер должен оценить ваш статус и дать адекватную тренировку чтобы человек Вошел в стабилизацию, хорошо себя чувствовал, и спал, и не, не испытывал никаких болей, и не уставал от тренировок. А чтобы это вот вело только к нарастанию мыш мышц, а, к укреплению позвоночника. Сейчас я не применяю даже препаратов никаких обезболивающих для того, чтобы избавиться вот от этого... Ну, я бы сказала, легкого недомогания. Я провела большую работу в семье для того, чтобы, ну скажу, заманить людей на хьюбер, потому что, ну, только я спортивная в нашей семье, все остальные очень далеки от спорта, и не собирались им заниматься. Только смотреть по телевизору это в лучшем случае, особенно что касалось мужского населения нашей семьи. А муж пришел, потому что у него начались проблемы с тазобедренным суставом. И когда он понял, что на таблетках долго, долго не продержишься, сколько их можно принимать, он вот, попросился на тренировку. И с тех пор, вот уже второй год, даже, можно сказать, два с половиной года, он ходит э, на тренировки. Конечно, не сравнить мои тренировки и его тренировки. Они специальные, они направлены именно на эту проблему. И э, он стал лучше ходить. То есть он стал больше расстояние покрывать без усталости и без боли. То есть я вижу определенные положительные вот сдвиги. И мы надеемся, что если он будет посещать вот достаточно регулярно, то так потихоньку, потихоньку. Во всяком случае, мы доби хотим добиться процесса стабилизации, чтобы он не ухудшался, чтобы болей было меньше, а двигательная активность его увеличивалась. Сын ходил, у сына был, ну он и сейчас есть, лишний вес, и в связи с этим большая нагрузка на позвоночник. Он высокий молодой человек, у него 190 роста, вот, и где-то там 120 плюс килограмм веса, поэтому позвоночник. Ну, позвоночнику сложно. ну С работы не всегда получается, потом он тоже ленится. Но когда его прихватывает так, что уже лениться уже не нужно, он идет на занятия, просится.